Финал у нас последний на сегодня, и вообще, в принципе, на сегодня это последняя игра, дорогие друзья. Пидерсия против Мотивейшн, карта Тускан, и победитель данной пары сыграет с командой Аркада в полуфинале завтра. Ну а проигравшая команда, увы, турнир покидает. Завтра, по сути, уже не такой уж и плей-офф. Проигравшая команда будет играть игру за третье место. А вот сегодня команды, которые проигрывают турнир, покидают. Нажи выигрывает Пидерсия. Выбор стороны за ними. И это стей, что тоже весьма и весьма ожидаемо и логично. Что ж, дорогие друзья, хочу поблагодарить спонсоров данного турнира. Конечно же, это Спортивный, Кофе 90, Бесенок, Неброска, Саша Кошелек и Вак. Благодаря этим ребятам стал возможен данный турнир и 15 тысяч призового фонда. Огромный им респект за это. 15 тысяч призового фонда в виде привилегий, важно понимать. То есть это не рубли, которые вам выдадут на руки. Это привилегии на сервере, которые получат сильнейшие команды. Ну что, застрелили СКС, а Пусть дает размен. И ЗХ жестко, жестко разносит двух оппонентов. 1-0 в пользу мотивейшн. Нам, на, вот, честно, давайте так вот: как на духу скажу: Я думаю, против команды Motivation нужно пикать атаку. По барабану какая карта, но начинать надо в атаке. Потому что они в атаке слишком жестко играют. И сейчас Пидерсия, выбрав вроде бы сильную сторону, отдали команде Motivation сторону, в которой, сторону, в которой они любят начинать. То есть они очень тимплейная команда. По-своему 16-0, который они показали в 1-8. Я сразу понял, что это едва ли не фавориты турнира. И мне кажется, вообще это команда, которая ну, действительно вот, может выиграть турнир. Прям вот объективно. Если у них не будет никаких проблем с составами, я думаю, они как минимум будут в финале. Решито минус Пуся. 28,7 хп, очень мало, конечно, СКС минус Рашито, 88 хп, и ЗХ 7 хп всего-навсего остается в живых, но остается в живых и выигрывает. 2-0. 2-0, дорогие друзья. Просто, опять же, вспомните, как они играли даст. Один выходит, пусть, если он помирает, окей, выходит второй тиммейт и дает размен. Если первый не погибает, так они вдвоем идут и пушат второго. Они раскидывали, они делились по различным позициям. То есть, это, на мой взгляд, едва ли не эталонная атака на карте даст 2 в режиме 2 на 2. Поэтому, я думаю, у любых их соперников возникнут сложности э, в игре против этой команды. Ну что ж, теперь ЗХ вместе с Рэшито открываются на коты. Здесь у нас готовится в упоре принимать это все дело. Пуся, Подсаженный или подсаженная. Ну, в общем, готовность принимать это еще не означает принимать, к сожалению. Теперь вся ответственность ложится на плечи СКС. Ничего себе, минус Рэшито. Ну вот от таких хэдшотов никто не застрахован Насколько бы ты хорошо не играл да? Тебя могут просто ваншотнуть вот так в бубен на ноге И едешь откисать Снова 7 хп осталось у ЗХ Просто это... Ну вот... Везение, да, конечно же, в какой-то степени Это действительно везение Просто столько пуль выхватывать в свое тело постоянно И тело просто останавливается на 7-0 То есть 7-0, господи То есть на 7 хп Дальше лайфбар отказывается падать У него просто софт на падение хп стоит Ладно, шучу, а то правда действительно Вдруг кто-то подумает, что там правда софт Нет, конечно, никакого софта нет Просто вот не везет игрокам обороны Не могут они никак добить Заха. Uh, uh, снова голову выхватывает Рашито И Заха остается один Мне это напоминает ситуацию, где... Ладно, здесь не будем говорить. Софтерша. Э, Маша Софтерша, где тащила постоянно в одного этот матч. Но вот здесь СКС все-таки смог добить соперника. Я, наверное, так скажу. В какой-то степени смог добить за счет того, что есть МК. Ой, ФАМАС. То есть с эмкой, может быть, и не смог бы добить. Но ФАМАС, Берстфайр, средняя дистанция. ФАМАС выигрывает все-таки здесь перестрелки при э, грамотном Опять же, грамотном позиционировании и грамотной стрельбе Но, учитывая, что это четвертьфинал, здесь неграмотных быть, по идее, не должно Каждый должен понимать, как стрелять и двигаться Потому что все, кто неграмотный или слабенькие, они отсеиваются, как обычно, на первой стадии Дальше отсеиваются те, кто более грамотный, но все-таки не сильный а вот уже в полуфинале отсеиваются сильные, но не настолько В финал выходит самый сильнейший Ну а игру за третье место играют, соответственно, сильнейшие из слабейших Давайте так это назовем СКС минус ЗХ и, наконец-то, Рашито теперь должен один попытаться вытащить А то все, вот тиммейт его, да тиммейт его А сам? А сам можешь тащить? Пытается Открывается сразу под второго. Ну нет, СКС-а перестрелять так просто не получится. Кстати, заметьте, у скс -а очень хорошая стрельба. Уровень стрельбы, я имею в виду. И, как вы видите, сейчас с Калаша наваливал плотно. То есть я, наверное, пожалуй, давайте так. Заберу свои слова касаемо того, что с... он тогда выиграл перестрелку за счет того, что у него был ФАМАС. Я все-таки думаю, что с такой стрельбой он и с бы, наверное, перестрелял бы. Наверное. Но как... Как вы знаете, история со слагательств э, не терпит. И нельзя сказать, выиграл бы, не выиграл бы, не выиграл Все, остальное не важно. СКС минус Рашетон, ЗХ. 80 хп, ну вот только можно не убегать? Ну, навряд ли же затащишь. Правильно. ЗХ меня как будто услышал. 3-3. Временная ничейка с появлением девайсов у Пидерси пропали, так скажем, проблемки. Частично пропали проблемки Но они по-прежнему есть Проблемка это как минимум motivation, да, то есть это команда соперник Которые в общем-то не являются Простыми соперниками, с ними не Расслабишься То есть побаловать себя уже не получится Ну хаешка на middle, кстати, очень хорошая Сейчас прилетела из Больно получил, так скажем Но не умер, даже хаешка еще на 1 хп Ему залетела Всего-то навсего но, тем не менее, СКСа продавили, а вместе с ним частично продавили опору МИДА. Пуся пытается сменить погибшего товарища по команде на этой самой позиции, но понимает, что лучше все-таки отойти. А Мотивейшн понимает, что если соперник отошел, только ну, мы тогда подойдем поближе. Заха отличный хэдшот, 4-3 в пользу Мотивейшн, дамы и господа. Ну, все-таки, конечно, не, не будем забывать, да, на том, что карта, любая карта, либо играбельна для какого-то коллектива, либо не играбельна, да, то есть, ну, как вы знаете, любой профессионал в CSGO, например, да, любит какую-то определенную карту, тренирует ее и не очень другую, да, то есть какая-то команда, да, вот как вы знаете, Нави в свое время в CSGO пикали постоянно даст 2 когда его все банили, и... Если выпадал пик именно Нави и они успевали выбрать карту Dust2, но это было просто круто. А все неудобные карты до этого банятся. Вот каким образом здесь была выбрана эта карта, то есть Тускан. Удобна ли она команде Motivation? Удобна ли она команде Pedersia? Я не знаю, дамы и господа. СКС минус ЗХ и решето сразу получается с прострела через уголок стены. В голову Ну, а следом непосредственно еще одну пулю, Ну, так, чтобы вот прям для уверенности, как говорится 4-4 Ну, а также, конечно, для справки Не будем забывать, что оборона сильнее, чем атака на этой карте И, в общем-то, то, что пидерсия сейчас сопротивляются Вполне возможно означает не то, что они сильнее А вполне возможно означает то, что они хорошо умеют пользоваться силой своей стороны Потому что на Тускане при 5 на 5 атака сильнее. Но при 2 на 2, конечно же, сильнее оборона. Не настолько, конечно, как хотелось бы. Но сильнее. Сильнее атаки. Давайте так. Ну что, дымы рассеялись. Рашито. Чекнул оппонента. ЗХ попытался сразу по информации сработать. Но СКС kill, Легкий kill, И опять же, подготовка этого раунда заняла у мотивейшн почти 40 секунд. Э, ради того, чтобы проиграть перестрелку за 5 секунд. То есть нужно соизмерять. Типа, зачем так долго сидеть, когда потенциально тебя заберут гораздо быстрее, чем ты будешь сидеть. Пидерсия вырываются вперед на этот раз, дамы и господа. Поздравляю их. Главное так и держать Потому что мотивейшн явно будут бороться И девайсы у них уже, кстати, появились для того, чтобы бороться Решито отправляется в каналку Ну, из каналки выход это, конечно, очень замечательно Но тут Пуся, я думаю, справится если вообще, конечно, последует какой-то выход там из каналки, потому что все может быть намного проще. Что будет делать ЗХ? ЗХ будет открываться с котов, естественно, и пытаться выручить тиммейта. Но вот выручить тиммейта в какой-то степени удалось. Да, он на себя с агрил СКС, а Пуся в это время была убита. Или убит. Ну, наверное, я даже не знаю. Наверное, убита все-таки, потому что, ну, опять же, парень, поставивший себе ник Пуся... Я желаю не попасть тебе никогда в места не столько отдаленные с таким ником. Хотя там никто не узнает, да? <laughs> ну, короче, короче. Самое главное не быть пусей по жизни, а называйся в игре как хочешь. Убит. А, все таки парень, да? Ладно, хорошо, спасибо, буду знать. 6-4. А вот, в общем, был убит игроком с ником Рашито. И, как вы понимаете, ситуация здесь вышла совсем неприятная, потому что игроку атаки не, у... не удалось покинуть каналку вовремя. И, ну, уже дальше, как следствие, просто гг, просто гг. Потому что дальше тебя из каналки никто не выпустит. Тут по-хорошему надо было убегать обратно в... через каналку в большой квадрат, пытаться отыгрывать, может быть, мидл. Может быть, те же самые коты. В общем, нужно было экспериментировать, но не стал. Игрок атаки заморачиваться с этим И наверное правильно на самом деле Потому что толку было бы все равно не очень много Снова эта карта Да, Тускан и Мираж уже сегодня Я не знаю сколько я Тусканов и Миражей прокомментировал Но много Три по-моему Даста было Один Инферно Ни разу сегодня никто не сыграл Трейн А ведь э, Трейн есть в официальном мапуле Жаль, что его никто не сыграл Рашито Минус СКС В какой то веке мотивейшн начали с энтрифрага Начали с энтрифрага. Кое-кое в каком веке, да? Э -э, Пуся. Минус ЗХ. Ну, слышит, естественно, Рашито. Тут вопросов как бы нет. Тут скорее вопрос, кто первее не выдержит и выйдет чекнуть. Игроку обороны можно держаться сколько угодно, потому что... Перестрелка ему тут, собственно, не очень нужна. Ему нужно по времени выиграть. Но он выигрывает посредством перестрелки. Дестра не играет на этом турнире. Короче, какая ситуация получилась? Дестра играет в команде Кучерявые Монстры. И Кучерявые Монстры проиграли первый свой матч команде Марго 2. И как бы вылетели с турнира, то есть Дестра как бы вылетел. Но, дорогие друзья, если кто-то не в курсе, команда Марго 2 получила дисквалификацию за оскорбление соперников во время матча. Поэтому победа в матче была отдана команде Кучерявые Монстры. И Сережа Дестра играет по-прежнему в этом турнире. Просто на свою, на свою четвертьфинальную игру он не смог прийти из-за ну, личных обстоятельств, так скажем. Но завтра он будет играть в полуфинале. Думаю, будет играть. Точно, естественно, не знаю. Но вообще должен, типа. 7-4. Пидерсия... Что-то 8, простите, 4 Выигрывают первую половину И прям что-то очень сильно Калечат команду Motivation. Респект им прям за это Захожу, либо Тускан Либо Мираж, терпение тебе Вот это точно, это точно Во сколько будет, я точно не знаю Хашмут Ты лучше знаешь, что сделай Ты лучше Ну, на канал ты подписан ты где-то ближе к 12 часов, часов ночи по московскому времени зайди на канал. Будет висеть анонс, где время будет уже написано. Ну, либо если здесь есть сейчас на трансляции Ланевский, он же, насколько я понимаю, отвечает за составление расписания. Может быть, он уже знает, во сколько будут матчи. Рашито! Минус Пуся. Минус от СКС. Ну, блин, СКС это, знаете, это вот... Мол, представьте какую-нибудь игру, в которой есть уровни с боссами, да То есть, как это получается Типа, ты приходишь на этот уровень, вроде бы все легко А потом просто выходит этот босс, и на тебе по голове, все, просто гг, и заходим заново И вот он постоянно тебе так по голове долбит Вот это СКС в этом матче вот как бы кто ни пытался пройти, СКС просто останавливает все и вся, на самом деле Ну, 17 на 5 Вы посмотрите на статистику вообще всех игроков на этой карте 7, 9, 5, 12, 4, 7 И откуда ни возьмись, из какой-то параллельной вселенной появился СКС со счетом 17 к 5 Медсевен приветствую Пуся, минус ЗХ, и снова СКС Даже дымы его не останавливают, понимаете? Он унич уничтожает даже не глядя ну что ж, 10-4, последний раунд первой половины. Ну, Пидерсия, по-моему, на максимум практически реализовали свою сильную сторону. Ну, ну, просто прям... Ну, что лучше? Лучше 11-4, конечно, да? Для максимальной реализации. Ну, кто-то скажет, что и 15-0 это максимальная реализация. Но я считаю, даже 10-5 или 11-4 это идеальный расклад вещей для начала второй половины. А карты маленькие играют? Нет. Карты играют просто, ну, с условными обозначениями. Ну, в данной ситуации играется А плюс миг. Пул карта, но, но просто ограниченная. То есть нельзя уходить с малого квадрата на Б. Все остальное можно. Маленькие это какие? Ну, типа DAT 2, 2 на 2, где просто нету даже возможности уйти на точку Б, потому что ее там просто нет. Кстати, вломились мотивейшн все-таки на точку... И выиграли. Все-таки вломились. Все-таки смогли. Под конец, блин, раунда. Сколько они мне раундов-то отдали? Типа, ну это много отдали очень. Дайте-ка я быстренько сейчас статистику э, посмотрю. 3, 6, 7 раундов кряду ряду Пидерсия забрали. Вот так вот. 7. 7 к ряду. Вы вот вдумайтесь только просто. Какая, насколько жуткая статистика для э, коллектива мотивейшн. Они 7 раундов ничего вообще здесь поделать даже не могли. ЗК и Рашетон теперь будут обороняться. Пуся вот уже, к сожалению, не совсем качественный выход нам задемонстрировал. А СКС, в свою очередь, также лишившись 18% своего здоровья, оттягивается на мидл и будет пытаться заходить в тыл врага. Но здесь главное только не нашуметь, чтобы никто ненароком не развернулся. Ой! И вдруг внезапно Рашито замечает своего соперника. СКС успевает забрать ЗХ э, Рашито. Ответный минус. Ну пусть, а 6 хп. Слишком мало, а дистанция слишком неудобная для стрельбы с глака. Здесь, как мне кажется, ключевая ошибка коллектива Пидерсия заключается в том, что они открылись Через коты Я бы рекомендовал, наверное, в атаке разыгрывать, ну, вариативно, да То есть, если вы пошли щупать коты, окей, смотрим Если соперники близко, то выбегаем, нам нужно, самое главное, сократить дистанцию Если соперника в упоре нет, идем мидл и все Не боимся Если есть гранаты, идеально, накидываем флешку и побежали на мой взгляд, это работает именно так. Ну, типа, 2 на 2 это не место для каких-то там прям сверхстратегий. Надо просто руководствоваться девайсами и позиционной игрой. Ну, расшуто, дабл кил, И это 10-7. Сейчас, естественно, пока отвосстанавливают экономику, да. Ну, я имею в виду коллектив Пидерсия, конечно же. Бомбу здесь поставить нельзя, поэтому и экономику, как следствие, восстановить тоже быстрее не получится. То есть, два экономических... По стандарту вот сейчас второй второй экономически ну кстати диглы постоянно вместе с гранатами приобретают <клёх> простите э, команда пидерси ну вот уже с диглами-то можно было бы из котов открываться на самом деле Мидл тут мне кажется, не совсем интересная позиция для розыгрыша дигла. Да, рабочая, можно из, из дигла на меду кого-нибудь О, кстати, кстати, да Можно... Ну, открывайся, пуся Во! Вот, вот тут самое главное, опять же, по таймингу было выйти Чтобы Рашито не успел поменять позицию и совладать с соперником на котах. То есть сейчас грамотные действия от ПДРС Хвалю, молодцы, ребята Красиво сделали но мотивейшн сдали экономику, по-моему. Как минимум, хотя бы частично, но точно сдали. Но Фамасы какие-то, наверное, должны быть. Да, кстати, у Заха... А, да, у них действительно Фамас. Все правильно. Поджим Медан. Ну, Заха здесь, конечно же, слышал. То, что из Каэта топчется. И спокойные два фрага. Не совсем, конечно, прям уж easy. 22 хп осталось это все-таки, извините меня 22 хп, но Мотивейшн, блин, я ведь в самом Начале сказал, что это одна из команд Которая, как я считаю, может выиграть Эту встречу Этот турнир, простите Ну тогда я буду топить за команду В смысле не болеть, я буду думать Что выиграет команда Педерсия Если уж я думал, что мотивейшн настолько Сильны, но их обыграла Команда Педерсия, ну значит Значит Педерсия еще сильнее, значит выиграют они Логика простая на самом деле Ну, хотя команд, конечно, в полуфинал прошло Крутых очень много 4 И все крутые Дабл Даблкил от СКС -а. И это 12-8, дорогие друзья Калаш в руках СКС Это штука опасная Потому что, как вы помните, в первой половине Раз забрав калаш у своего соперника СКС его очень долго не ронял из рук Очень долго было невозможно это. То есть, ну, ты просто открываешься, он тебе по КД попадает в голову, и все. Грустнее не придумаешь ситуации. Да, он там, конечно, какие-то раунды и -ка играл. Но... Ну, вот, собственно, и сейчас СКС демонстрирует, что калаш у него действительно убийственный. Девайс 13.8, но это экономический умотивейшн. Справедливости ради, конечно, на экономическом ребята просто решили постоять, подождать оппонентов на катах. Но там вышел СКС под гранату Так что тут особо как бы не походишь Не походишь на коты При таких-то раскладах МК и Дигл Вот начинается та самая история Когда у одного деньги есть, у другого нет Я считаю в таком случае уместнее всего сделать экономический Не стоит покупать один девайс При учете того, что у ваших соперников их два Надеяться на то, что кто-то вытащит и сделает даблкил Тоже не совсем уместно Потому что вот теперь М-ка потеряна Но ЗХ никак бы до нее не дотянулся Абсолютно никак Тем более СКС его застрелил Как результат мы получаем 14.8, дорогие друзья Интриги, к сожалению, становятся чуть-чуть меньше Со взятием этого раунда Тихонова Лидия, спасибо большое за подписку. Ну и снова теперь с деньгами, естественно, болты. Ты сколько уже к ряду комментируешь? Это 12-я карта Паш. А по времени 7 часов 31 минута я в эфире. 7 часов 31 минута 30 секунд. СКС! Снова, как обычно, СКС, аккуратная прицельная стрельба, минус Рашито, 52% у ЗХ, слишком мало, чтобы выиграть перестрелку с таким игроком, как СКС И это, дамы и господа, 15-18 матчпоинт Печалька печальнейшая, потому что теперь мотивейшн могут выиграть только посредством овертаймов До которых им нужно взять 7 раундов к ряду Жестко согласен, жестко, да, я же говорил Сегодня как раз у меня рекорд По комментированию матчей к ряду До этого было 6 Теперь Нет, 5, 5 матчей было к ряду Теперь 12 будет рекорд Но его я уже бить скорее всего Не буду, потому что это будет физически невозможно ЗХ, минус Пуся 1 хп у Рашито и 8 У ЗХ, 1 хп у Рашито остается Боже ты мой Неужели, ГГ, дорогие друзья, 1 хп но есть возможность только зайти в спину, потому что СКС очень сильно уверен, что его соперник на меду. Блестяще, блестяще, дорогие друзья. Рашито просто, ну, изумительные тайминги ловит. Заходит в тыл врага и справляется с ним. 15-9. По-прежнему матч-поинт. Теперь осталось взять не 7, а 6 раундов. Можно приближаться так потихонечку, потихонечку, потихонечку. А там, глядишь, и допчики под занавес посмотрим. Петюня, спасибо большое за подписку. Прокинут мидл и зазря. На самом деле зазря. Игроки атаки банально туда не успели даже дойти, чтобы получить эти хаешки себе под ноги. Ну и контакты на миду. И одновременно с этим выход нами на коты, простите. Где захак, кстати, с ним справляется все-таки. 42 против 76 хп. Но, хотел сказать, ввиду предыдущих событий в предыдущем раунде, я думаю, не стоит даже обращать внимание на... Количество лайфбара, да, потому что Рашито с одним хп выиграл Так что 15-10 И теперь до да, овертаймов 5 раундов, да, то есть вроде бручкой ручкой Подайте потихонечку, потихонечку Мотивейшн, сейчас я так действительно о снайперская винтовка, ну все Все, 16-10 Скриньте АВП это поражение, ну как вот Выбить из людей, что АВП не нужно брать Ну как, это 2 на 2 Нет, никак, все АВП на лопатках, следом падает ЗХ. Все, скриньте, я же говорил скриньте. 16-10, дорогие мои друзья, заканчивается четвертьфинальный матч. Коллектив Пидерсия выигрывают и выходят на перестрелку в полуфинале с командой Аркада. Собственно, вот...